Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня у нас 28 августа. И мы с вами быстренько пробежимся по винограднику, посмотрим... Что сейчас происходит, что в какой стадии созревания? И сразу начинаем с того места, где примерно и стоим. Зилга, почти 6 метров шпалера под негода, но кое-что тут еще встречается. Колоссальная нагрузка. Да, конечно, при такой нагрузке. И с учетом сезона немножко отстает. 17-18 брикс сейчас в ягодах на теневой стороне. Русский ранее у нас возле дома, но. Это молодой куст. Старый убрали, была немножко переформировка шпалеры. На сегодняшний день 18 брикс, сахар. Ну, гроздочки, конечно, маловаты, повторюсь, куст молодой. Вот такие красивые грозди у Елизаветы. Ну, пока еще даже не пробуем. Это у нас Валек. Третий год кусту. В прошлом году была сигналка ну, в этом тоже вот такие вот красивые гроздочки. Вальку еще рано. Здесь зеленовато. Хотя здесь уже такие желтоватые ягодки, уже чувствуется в них мускатик. Но еще, конечно, повисеть. Вот это он гроздеру с уже вам его показывала. Зреет просто на глазах. Вот здесь, на солнышке такой, вообще такие уже ягодки совсем желтенькие, уже он совсем вкусный. А вот это у нас гроздочки Галахада. Ну, он пока еще не готов как-то ему, наверное, не очень то нравится в этом темноватом месте то есть вот разные сорта они реагируют по-разному русвену, янтарному, вот рядышком ему как-то все равно а галахат несколько запаздывает Аркадия в этом году немножко слабовато но ну, тоже все-таки набирает свои кондиции буквально на глазах наливает ягоду ну, вот, как в этой то и размер ягод такой приличный, и тоже созревание. Вот сейчас жаркие дни стоят прямо на глазах. Видно, что с каждым ем они все желтее и желтее. Вот это у нас красотуля Супер Экстра. Это все ее грозди. Я плилась в этом году хорошо, и размер ягоды хороший. И созревает в свои сроки. Сигналочка каталония уже полностью окрашена, но пока еще не пробовали. Тем более, что тут все занимает зилга. Зилга. Много питания отбирает. Подождем немножко алладин, ну по размеру ягод по гроздочкам примерно он у нас каждый год плюс-минус такой набирает интенсивную окраску, тоже буквально вот на глазах. И здесь он такой желто-розовенький. А вот здесь даже, надо сказать, это более темная сторона. Уже солнышко на вторую часть дня переходит. Ну, вот такие вот даже красивые, ярко-розовые ягоды. Здесь у нас запорожский. Тоже интенсивно красится. Уже много где. Практически полностью набрал цвет. Байконур еще льет ягоду, но интенсивно красится. Кстати, смотрите, вот более зеленая грозь на более солнечной стороне. Вот я зашла с теневой, смотрите, какая здесь красота. Уже ягода полноразмерная и окрас такой достаточно хорош. Грозда Оса краской практически полностью, уже в принципе кое-что можно было пробовать, но конечно ему надо лучше набрать свой вкус. Лора в этом году плоховато опылилась, но здесь сто процентов наша вина была нереальная загущенность, побегов было практически в два раза больше. но ну, Здесь если бы не поленилась, горох бы не убрала, там была вообще шикарная красивая грусть и уже тоже цвет меняется из зеленого на такой молочно-желтый камера не передает камера передает более зелененький цвет на самом деле он более желтый вот эта гроздь так вообще такая хорошо желтая ну уже процессы вызревания лозы идут достаточно интенсивно зигирия бы запаздывает в этом году ну уже такой тоже пошла окраска ягода уже полноразмерная вот я показывала я прореживала грозди в итоге вот, кстати, на этих же гроздях и показывала, вон никакие плотненькие. Ну, пока даже сахар не меряю, я думаю, что рановато. А вот красавчик сеня. Вот с этой стороны уже такой сильный окрас. Вот с этой чуть меньше. Ну, вот здесь ягода уже вкусная. Уже можно есть, но просто, конечно, хотелось бы, чтобы она а, полноценно созрела во всей грозди, чтобы можно было красиво... Взять гроздь и скушать. Ну, то же самое с созреванием лазы. Процессы уже интенсивно идут. Это у нас велес. несколько запаздывает, Ну, тоже такие желто-розовые ягоды. Их, в принципе, уже можно съедать, но немножко ждем. Памяти учителя в этом году очень радует красивыми гроздями. Ну, вкус пока не пробуем. Академик запаздывает. Где-то вот еще такие гроздики. А вон есть такие уже достаточно окрашенные. Мария Магдалина только начинает набирать окраску. При этом уже и лоза у нее начинают вызревать. Но не уместно никакой вообще. Вот, я много раз показывала там яма. Поэтому тут ни питание нормального, ни влаги нормальный. Ничего. тем не менее, каждый год на самом деле она у нас нормально созревает. Будем надеяться, что и в этом тоже созреет. Ромбик в этом году сильно запаздывал, две маленькие гроздочки. Думала, что еще, еще ему рановато, нет, он уже вкусный, сладенький, мускатный. Вот эта красота, это симус, все. Третий год кусту. в прошлом году он тоже плодоносил. К вопросу, можно ли грузить кусты, некоторые можно. По срокам немножко опаздывает, в прошлом году мы его раньше пробовали. Но вот у этой грозди, сверху, опять же, вот камера цвет не передает, все это более желтое, а сверху ягоды уже вкусные. Думаю, что через недельку можно будет уже полностью грозди срезать. Вот такая просто. Сигналочки Юпитера, пока только красится. Галант, на самом деле монстр. Попробуем вот сейчас. Померила сахар, сахар 22. А, косточка еще зеленовато, конечно, ему висеть, но если будет такая погода, то я не знаю, до сколько он сахар доберет. Если сейчас 22, очень такой а, хороший показатель. Ну, процессы вызревания лозы тоже постепенно идут. Свенсен а, Ред в этом году здесь опылился достаточно плохо. Напомню, что а, причина наше упущение сильная загущенность но потом в большом обзоре покажу его гроздочки в другом месте там будет на что посмотреть вот это вот вся красота это лондонуар сахар 19 на теневой стороне а вот с этой стороны у нас кузаний Начал набирать окраску буквально не с неделю назад. Да, даже видно еще вот некоторые гроздочки. Они не полностью окрасились. Сейчас зайду еще с другой стороны, покажу. А вот так это все выглядит. А с другой стороны, а сахар с, с теневой стороны 19. Ну, глаза уже тоже начало развивать. Будет стоять такая погода. Сахар наберется очень даже хорошо. Вот это у нас нет уран Такие красивые гроздочки. Но здесь сахара маловато. Сахар 16. Мускат Блау. В этом году как-то не очень упылился И пока даже сахар не меряю, не полностью набрала крас. Хотя он свое еще наверстает. Вот эта красота лепсная. Окрасилась буквально за неделю. Еще в прошлые выходные она такая была еле желтенькая. Сейчас вот уже такая красивая. Сахар 15-16. Ягода уже очень ароматная. Как покушать, ну, как бы вполне. Ну, для вина, конечно, ей еще надо повисеть. Лозы тоже уже некоторые, такие нормально вызревшие. Ядвига галюнаса, такие вот красивые грозди, тоже уже пошли в окрас. Ну, ее еще пока даже и не пробую, сахар мерить не будем. Ну, вот рядом ханка полностью окрасилась, но тоже пока сахар не меряем ханка к сожалению синенькая в этом году ну, с пылением тоже проблемы ну, просто было некогда всем этим заниматься тепличка вот эта красота это анюта правда немножко тут а, неравномерно все с гроздями. да есть грозди зеленые есть такие вот а, достаточно интенсивно окрашенные первый раз у нас анюта так рано находится в таком состоянии и мелкие розовые ягоды очень вкусные уже там яркий такой мускат ну и конечно в этом году она созреет гораздо раньше чем предыдущие. но на самом деле здесь все просто раньше мы по центру теплицы выращивали огурцы и помидоры соответственно конкуренция там затемнение и так далее а в этом году ничего здесь не садили Стало свободно, вот и результат. А вот эта красота, это одесский сувенир. Это его первое плодоношение, он у нас на прививке. Ну и вот такая красота, тоже ягода уже вкусная. Несмотря на то, что он в гроздочках есть кое-где остались зеленые ягодки, но вот пробовали сверху щипать синие, очень вкусные. При том, что сорт все-таки поздноватый, и еще не его сроки. Но я думаю, что пару недель и вообще можно будет снимать. Ну, это Антони Великий. Это одна его сторона, вот здесь вторая. В единичных ягодах сахар 17 для еды уже вполне, но я его использую на вино по определенным причинам, поэтому у меня он еще будет висеть. Но ну, тоже в этом году радует по срокам если открыто грунт опережает, то тепличка наоборот стала так недельки наверное на полторы две раньше чем предыдущие годы ну потому что вот, вот центр он свободен киберный кортис первое сигнальное плодоношение но вот у него пока ягода а, только только начала краситься яся две сигналочки но ну, вот одна там крупные ягодки мелкие вот вторая вот с этой гроздочки я попробовала ягодку пока чуть рановато на что хочу обратить внимание нагрузка здесь у куста маленькая на самом деле ну так получилось 4-5 побегов всего лишь не толстенные даже отсюда видно ну, с большой палец и вот у этого это самый толстый побег, вызревание лозы уже на метр реформ молодые кустики это их первое нормальное плодоношение в прошлом году маленькие сигналочки только были я пересадила его со своего участка на участок родителей. Теперь тут три куста. Ну и сахар на более солнечной стороне 18, на более теневой 16. Ну а с лозами, сами видите. Уже Вызревание уже идет во всем. Черная вишня, компактные гроздочки, но с достаточно крупной ягодой. Впрочем, смотрите, есть и такие гроздочки. Тоже пошла вызревать лоза. Вот в прошлом году, как такой стик жировал. И с вызреванием было не очень. Поэтому в этом году тут все растет бы как, Но в этом году ничем не помогали. Лоза пошла вызревать. И черная вишня, что характерно она тут вообще. Просто на, на всем дает соцвете. Смотрите, вот соцветие на пасынках. Вот там везде. Ну, вот окрас полный, ягодка пока кисловата. Ранняя надежда. Второе плодоношение кусту, третий год. В прошлом году, уже в десятых часах августа, можно было пробовать в конце августа. Вообще она была очень сладенькая, вкусненькая. В этом году запаздывает. Ну, особенности сезона. И не очень было опыление. Вот смотрите, вот эта вот гроздочка. Сейчас камера настроится, лучше покажет. Тут очень мелкая ягода, такой совсем горох, но посмотрите, какая плотность грозди. Вообще просто нереально. Если бы тут все опылилось, ну, я не знаю, какая это была бы гроздь. На самом деле сорт очень хороший, очень ранний, ну, год, к сожалению, сложный. И, кстати, она буквально вот за неделю набрала окрас, и, в принципе, ягодка такая, ну, если попробовать... Она уже приятная, но, конечно, те, кто привык есть спелый виноград, те все-таки ждут полного созревания. До полного созревания надо повисеть. И вот еще у нас такая маленькая сигналочка это Жизель. Э -э несмотря на ультраранний срок, ну еще, еще ей висеет. Ну, опять же, что хотеть для молодого кустика, и обратите внимание, лоза. Все, пошло вызревать. А более полный обзор сортов уже в их нормальной зрелости. Будет несколько позже, да? <свят> когда эта самая зрелость наступит. Надеемся на теплый сентябрь. Но я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку еще. Ссылка на каталог наших сортов и и мои контакты. До новых встреч!